Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN и выкатываем из ангара Шкоду Т27, которая стоит сейчас на продаже на новогоднем аукционе за 9000 но ценник снизится до восьми с половиной и станет нормальным, адекватным ценником. Почему говорю так? Потому что Шкоду выставляли на продажу за 8 с половиной просто в игровом магазине. Поэтому почему разработчики выставили за 9 я, честно говоря, не совсем понимаю. Хотя, что самое парадоксальное, что тройка-другая машин все-таки игроками была куплена. Они решили, что лучше сейчас переплатить 500, чем дождаться с половиной. Хотя я больше чем уверен, что ценник будет держаться до 8 однозначно. То есть даже при обновлении цены и ценник будет в 8, все равно будет достаточное количество ШКОД для того, чтобы их купить. Вкусный ценник на данную машину, я бы сказал 7000. Это вот такой, знаете... А Приближенный к реальности Потому что, понятное дело, что до 6 тысяч ценник не спустится Мне так кажется Но вот за 7 это уже плюс-минус нормально для новогоднего аукциона Какие могут быть траблы? Особенно у тех ребят, которые... Э гоняют уже у себя в ангаре, имеем Шкоду 46 -ую. и к чему готовятся тем, у кого данной машины нет, и Шкоды тоже, ой, простите, и Проги тоже нет. Скажу следующее. Существенная разница между двумя этими аппаратами заключается в следующем. Системы дозарядки у Шкоды нет, у Проги есть. У Проги перезарядка снарядов в магазине между собой с половиной секунды, а у этого товарища полторы. О чем это говорит? Что на данном конкретно барабане от Барабан, то есть отыгрывать конкретно Целый барабан Гораздо приятнее, гораздо веселее И вы гораздо больше Можете нанести ущерба Команде соперников э ну, Внося смуту, я бы сказал В их ряды Что касается Того, что хуже. То, что вам необходимо потом пережить время перезарядки магазина, которое составляет более 15 секунд. Казалось бы, 15 секунд не так уж и много, но представьте себе, что вы на проге, имея систему дозарядки, в процессе того, как вы пытаетесь крутиться, можете параллельно хотя бы по одному снаряду отбрасывать. На этом товарищем так не получится. И у тех, у кого есть прога, могут быть легкие проблемы. Ну, допустим, такие, как была проблемка у меня. В частности, я по по привычке, играя на Шкоде, они даже внешне очень похожи, забывал о том, что у меня нет системы дозарядки. И, соответственно, что сейчас мой боекомплект будет пополняться автоматически, сколько бы снарядов я не отбросил. Поэтому, ребятки, будьте готовы к тому, что время перезарядки вам необходимо будет пережить. Ну, а что касается... Системы до зарядки, отвыкайте, здесь ее, ребят, нет. По углам склонения, в принципе, можно играть. Вот сейчас я никуда не прячусь, отбрасываю свой барабан, забираю товарища, вношу свой вклад в победу, сделал уже два фрага, ну и потихоньку отсюда сваливаю. Геймплей чем-то похож на ТВПшку 10 уровня, а, вот тем, что... Система должна быть очень простая. Ты должен приехать, отбросить свой магазин и на время перезарядки магазина сваливать куда-нибудь, причем как можно дальше от того места, где ты находился, и невзначай заехать э, к товарищам-соперникам уже совсем с другого фланга. Вот тогда тебе в бою прям совсем цены не будет, и тогда ты действительно будешь, ну, вносить очень хороший вклад в победу, потому что соперники, они просто не будут ожидать твоего появления в той или иной точке карты. Ну, а то, что я говорил, отбрасывать ребят... По полторы секунды снаряды точнее через каждые полторы секунды снаряды это действительно кайфово. Но вот стандарт Б сейчас дозарядится и заберет товарища то, что я вам говорил, что вам все-таки придется пережать полный магазин. Вот такой бой у нас получился на Шкоде Т27. Машинка фановая машинка интересная, прикольная абсолютно не стоит ее путать с прогой 46 -ой. это все-таки по большей части разные транспортные средства. Полторы тысячи урона, два уничтоженных соперника свой вклад в победу я Сделал. Что касается фарма, то фарм у меня получился 89 тысяч. Но это, ребят, с учетом того, что у меня активированы бустеры были эпические. Поэтому реальный фарм немножко пониже. В пределах видео ссылочки всплывали вот здесь вот наверху. Обязательно переходите, посмотрите обзорчики дополнительные. Я думаю, вам будет полезно для того, чтобы принять взвешенное решение. В команде занял среднячок. Но Шкода порой отыгрывается вполне себе даже таки прикольно. И 2000 уровня для нее не является пределом, ну, а я бы сказал, является стандартом. Ну, опять-таки, от боя к бою раз на раз не приходится. Показываю машины такими, какие они есть. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, которые в ближайшее время будут выходить в большом количестве. На данный момент, ребят, у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира и обязательно спокойствия. Пока-пока!